Актуальные вопросы исламоведения и исламского образования стали темой седьмого международного форума «Ислам в мультикультурном мире». 10 ноября на базе Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание. Казань исторически являлась местом пересечения Востока и Запада, всегда играла определяющую роль в азиатском векторе внешней и культурной политики российского государства. Достаточно вспомнить, что значительная часть имамов проповедующих в регионах Средней Азии и Сибири, получала свое религиозное образование именно в Казанском Медресе. Форумы «Ислам мультикультурном мире» проводится для объединения научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой. Мы давно вышли из узких рамок научных конференций. Здесь принимаются вопросы из стратегического плана, здесь обсуждаются и прогнозы, делается анализ и мониторинг целого ряда направлений вот именно современной религиозной жизни. Поэтому за этим столом ученые, за этим столом специалисты, органы власти и управления. Здесь специалисты не только академические, но и вузовские. Принять участие в форуме собрались ведущие зарубежные, отечественные, ученые, исламоведы, представители органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан, мусульманского сообщества России, Татарстана, Российских исламских вузов и Медрессе. Мы должны концентрироваться на те принципы, которые нас сближают, и те моральные нормы, которые помогают нам лучше понимать друг друга. И, конечно же, это основная цель конференции, которая приведет нас в будущем к взаимопониманию и мирному существованию. В течение года проходил мониторинг ситуации в традиционно исландских регионах России, направленный на выявление тенденций распространения экстремистских и радикалистских настроений. Было выявлено, что ситуация постепенно стабилизируется, но это не означает, что проблема решена окончательно. Если мусульмане своим личным примером, своей нравственностью явят то, что они люди знания, и образования, высокой культуры и цивилизации, то они смогут сделать то, что сделали наши предки в Третьем столетии распространения ислама, когда многочисленные народы принимали ислам, будучи покоренными не силой оружия, а благодаря распространению таких высоконравственных, этических, э, моральных сторон, которые представляли мусульмане к тому времени. Очень важно с точки зрения самой науки, развития сломовения, потому что за годы советской власти, к сожалению, мы многие свои сломоведческие традиции теряли, их надо возрождать. Очень важно с точки зрения изучения современных процессов. Это для экспертного сообщества. Сегодня мы должны ну, правильно строить и профессиональную политику по отношению к мусульманам. Это важно с точки зрения самих мусульман, они должны знать, что происходит сегодня внутри самой умы. В 2017 году исполнилось 210 лет Казанскому академическому востоковедению, традиции которые были созданы более 200 лет назад, сохраняются и по сей день. Казанское академическое востоковедение по-прежнему процветает, развивается. Нам вот скоро исполнится 213 лет, практически после создания сразу Казанского университета знаменитый был создан, Впоследствии восточный разряд, сыгравший ключевую конечно, роль не только вот в развитии отечественной ориенталистики, но и в вопросах сближения и взаимопонимания носителей различных культурных традиций, а также осмысления их религиозно наследия. В рамках формы будет положено начало знаковой инициативы востоковедов Казанского университета проведения всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Сокровище, которое вы ищете, арабский язык, который пройдет с 1 по 2 декабря. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.